Период э, непростой, сложный, связанный с геополитической ситуацией, связанный с э, санкционным режимом, ограничениями и так далее. С другой стороны, период он очень интересный, период, э, когда перед страной открываются новые шансы, новые возможности.